укрытие для семян, которые мы посеяли недавно. Укрытие, для чего оно нужно? Оно нужно для того, чтобы то есть дождь через сетку не попадала крупная капля, но ну, мало ли что град пойдет, в общем оно нужно для того, чтобы не выбило семена, хоть сеткой распыляет, крупные капли но все равно тут капает по например по проживленным по доскам капает это будет все выбивать то есть накручиваем доски через каждые полтора метра то есть у нас пролет 3 метра вот раз два три доски потом ну, здесь у нас определительная тоже идет такая -то У на и видоизоляция у нас у нас на саморезах здесь идет у нас железная разжимина то есть для того чтобы и вот здесь можно видеть тоже вот идет саморезы снимаем то есть все веревочки для начала это иногда приходится делать даже ночью когда внезапно пойдет дождь поэтому были были и такие случаи что в 4-5 утра встаешь и едешь снимаешь все это когда грозы ну, обычно мы смотрим прогноз погоды. Сегодня ночью обещают сильный линии поэтому мы сейчас ее снимаем, закрепим цеплям. Угол специально такой большой, чтобы вода текала. Да и снег зимой сильно не задерживает. Это за сито считайте на два года. Теперь ждем. Скорее всего, оттуда начнем. Сразу пытаемся натянуть ее, здесь еще старые скобы конечно, но посередине потом посмотрим, забивать будем нет, ну и тут вот так и пойдем. Много не бейте, потому что вам придется ее снимать ну в последующем мы придумаем что-нибудь чтобы снимать ее быстро и легко чтобы без повреждений опять она была там натянули, видите дождь задерживается то есть вода нигде задерживаться не будет по крайней мере я так думаю идем дальше Вот, в принципе, и все. Сейчас пойдемте посмотрим, как они там сядутся. Уже успел туда длить чеснок или что же Вот видим, да? Там дальше очень все прекрасно. Они себя чувствуют. Дождя не будет, тут проветривается, если что. Можно закрывать спокойно на два-три дня. Ну, посматривать. Все, запаковываем. все в принципе, как можно видеть, мы все сделали, теперь они не боятся ни дождя крупного, ничего с вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, всего доброго, удачи